Здравствуйте! С вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас очередной набор инструмента. Это набор компании Alloid MG4094P. Набор на 94 предмета. У нас сегодня в видеообзоре набор на 6 граней, с 6 профилем головки. Также есть набор с такой же комплектацией, но с 12-гранными головками. Немного о компании Alloid. Alloid это бренд, принадлежит компании Vito. Вот вы видите на упаковке. Выпускаются наборы в Китае. То есть фирма украинская, но набор выпускается в Китае. Но это не заводской, не подпольный Китай, а заводской, то есть качество Данного набора ну, достойная, я считаю, для такой цены. Вот. Поставляется, ну, такая вот картоновая упаковка сверху идет на наборе. Вес набора 6,5 кг. И еще в наборах идет вот такая брошюрка. В данном наборе вот, мост Патона. История. Так, э, Рабочие квадраты 1,2-1,4 Две трещотки. Количество зубьев 45. По зубьям. Чем меньше зубьев в трещотке, тем она, можно сказать, крепче. На 72 зуба трещотки, они идут, конечно, удобнее в тесном пространстве работать, но прослужит такая трещотка намного меньше. В данном наборе 45 зубьев. Разборная трещотка, прямая. Извините, алоид, рукоятка из пластика быстрый сброс и реверс также присутствует под квадрат 1 и 4 также имеет 45 зубьев прямая реверс и быстрый сброс отверточная рукоятка присутствует под нее биты идут надеваете нужную биту Здесь у нас есть шлицевые, есть биты торкс, шестигранные и шлицевые, шлицевые, крестовые уже говорил. Также можно использовать ее с головками под квадрат 1,4. И использовать также трещотку. Вот. Получается такой вот механизм. Два удлинителя под квадрат 1.4, 50 и 100 мм. Материал затовления хром ванадий, Написан на каждой единице инструмента. Также есть удлинитель гибкий для труднодоступных мест под квадрат 1.4. Два удлинителя квадрат 1 и 2, 250 и 125 миллиметров. удлинитель по 250 миллиметров идет с таким переходником и получаем Т-образный вороток. также этот переходник используется для перехода с трех восьмых дюйма на одну вторую, у кого есть трещотка дополнительно где-то в наборе Так, карданы под одну вторую и под одну четвертую две свечные головки 16 21 миллиметр, имеет резиновые вставки внутри для того чтобы не выпала свеча. Так, Т-образный вороток под квадрат 1,4. По головкам. Шестигранные головки в комплекте. Их здесь 31 штука. Самый маленький размер это 4 миллиметра самый большой 32 по качеству литья вы видите хорошо видно то есть нет каких-то там после литья заусениц или там остатков то есть все гладенькое все головки у нас идут глянцевые то есть такие вот никелированные полностью что, кстати, удобно, потому что очень легко они оттираются там, от масла во время работы. То есть можно обтереть и заново положить набор. Так, биты под квадрат 1 и 2. Также здесь есть торкс. Шлицевые, крестовые, шестигранные. И используются они вот с таким вот переходником. Бита вставляете. И можете использовать или с трещоткой. Или же использовать удлинитель и Т-образный вороток. Также есть вот такой вот переходник в наборе. Этот переходник можно использовать с шуруповертом. То есть одеваете головку или биту вот такого плана и вставляете в патрон шуруповерта. Итак. так по комплектации шестигранные ключики три штуки и головки длинные длинные головок здесь у нас 12 штук Самый самый маленький 6 миллиметров размер Самый большой, размер 19. Чего здесь в наборе на 94 предмета нет. Здесь нет головок торкс, внутренний торкс, то есть Е-класс. Только шестигранный. Но по сравнению со 108 набором здесь добавлен гибкий удлинитель. Так, теперь по кейсу для хранения. Закроем инструмент. А, еще забыл сказать вам головка, без головки. Спрашиваю постоянно у нас про инструмент, какие головки. Они увесистые, вес головки на 32 мм 225 грамм. Сейчас я закрою сам набор и покажу вам кейс. Запирание набора осуществляется металлическими замками. Вот такие. Кстати, продлевает срок службы, в отличие от пластиковых. Сам кейс яркий, салатовый цвет. Здесь у нас логотип компании Алоид или бренда Алоид. Кейс э, пластик. Ну, я не сказал бы, что он жесткий, но и не прям продавливается сильно. C кейс цельнолитой идет. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки и ставьте комментарии. До свидания.